Прошло три дня. Я то спался хорошо, подтянулся и начал мявчить к хозяину. Хозяин к ноге, а хозяин думает, это котик, наверное, играть хочет. А я, я думаю, что же мне не подчиняется? Наверное, я во сне эту суперсилу, которая мне приснилось, не получил. Не могу я заставить людей делать то, что я хочу. Ну и ладно, позову я котиков. И король тоже думал, надо, наверное, чтобы ему не было скучно, сделать домик. Позвал мастеров специальных, они начали строить ему. Строили они, строили день, два прошло. Котик тоже в этот момент обдумал. Король думал, он задумчиво ждет, когда будет домик, но кот об этом не думал, он думал, как захватить власть. Позвал котов король, и была красота, большой-большой домик. И там коты тусуются. Позвал он кота, посмотри, какая красота. Кот удивился, у него свое королевство. Там хоть сколько добавляй рыбки, там молока. Все напьются и будут спать вверх животами. И говорит кот, теперь я уже ваш хозяин. Пейте и ешьте сколько хотите, но подчиняться будете мне. И тут кошечка говорит... «Тебе точно? Может, я такая красивая, ты мне отдашь власть, и ты будешь ко мне подчиняться, червяк?» Коту не понравилось слово «червяк», решил он сказать «Нет уж, ты, может, и красивая кошечка, но подчиняться будешь моей короне и моим когтям, ну и ко мне, конечно, и мне». А кошка рассмеялась когтям бы короне. «Здравствуйте, корона! Почему же я буду короне подчиняться?» Она рассерепела и всех настроила против меня. Сказала, что короне и когтям подчиняться – это неправильно. А я поправил себе не короне, не когтям, а мне подчиняться. А они все успокоились, и кошечка успокоилась. Потом он начал придумывать тему для разговора. Начал говорить, может, котик, стащим корону у короля... А я ей говорю, да пробовал я корону стаскивать, ничего не получается. Не надеть ее. Ох, ты какой важный котик. Хотел сам на себя надеть, всю власть себе загорабастать. А я говорю, да нет, я и тебе хотел дать. Но она такая большая, что эта корона как малюсенький домик для меня получился. Но я выкрутился. Я начал шипеть и подумал, король, что я пою песенки. И начал... Танцевать. Потом забрал корону и забыли все о моем преступлении. Видишь, в благодарность за мои песенки, за то, что я его царапал, он решил построить домик. И прямо-таки за царапки тебя вс все этим наградили. Конечно, а еще за что? Только за то, что я царапаюсь, и очень ловко ворую корону. Вот за это мне надо наградить. Ах ты какой важный, сказала кошка. Нет, ты будешь. Служить мне. Нет, ты будешь служить мне, потому что корона мне. Хочешь, исправим? У тебя маленькая головка, а у меня побольше. Видишь, у меня мозгов больше. Размер головы не обозначает мозг. Сказал я. Она говорит, нет, обозначает. Вот смотри, видишь, у меня линейка есть? У меня два дюйма. Головки. У меня два дюйма. А у тебя три, понимаешь? Понимаю. У нас маленькие головки. «Ничего ты не понимаешь, у меня больше голова». «Нет, у меня больше». «Ты понимаешь, ты не умеешь считать». «Как ты думаешь, что больше, два или три?» «Конечно, два больше, кошка возразила». «Нет». «Давай спросим у короля». «Про лыкал у него, спрашиваю». «Что больше, два или три?» «И король говорит, конечно, три больше». «Какие глупые вопросы». «Ты вообще, кот, как можешь здесь быть?» «И у тебя вообще не дюймы голова, а у тебя сантиметры. «Учись считать». Я говорю, кошечки, что у тебя малюсенькая линейка, она дюймы только измеряет, поэтому голову твою не измерить. А говорит, а как же тогда наш мозг измерить? И король тут сказал, линейкой мозг не измеришь, надо задачки. Вот кто быстрее будет решать, и тот умнее. И начал король задавать задачки. Первая задачка, сколько один рыбак может за две минуты наловить рыбки, если он за одну минуту может одну рыбку поймать? И тут я говорю, две... И тут надо мной кошка смеется Эх ты, две рыбки, не смеши Если он будет целиться, он 10 рыбы как минимум поймает И король сказал, как то Он говорит, да вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп И наловит Но вообще-то это неправильный ответ И минус тебе, кошечка, а тебе король кошек Один плюс И вторая задачка, если ты кошечка не решишь а тогда у меня будет король. А если решишь, то еще будет задачка. Ладно, умник король. Я вообще-то очень умный. Хорошо, давай задачку, кошечка сказала. Следующая задачка. Сколько ты можешь рыбки съесть, если ты за одну минуту две рыбки ешь? И сколько за десять минут ты съешь рыбок? И тут кошка сказала. Конечно, тридцать рывок. Какой глупый вопрос. А я говорю двадцать. Нет, тридцать. И король говорит, побеждает. Побеждает, конечно же, король котов, Ну вот Теперь ты будешь мне подчиняться. Кошка рассерепела. Неправильные были у тебя вопросы, король. А теперь мои вопросы будете решать вместе. Если ты, король, и ты, король, котов, не решите мои загадки, вы останетесь здесь ночевать. И тут король смелся. «Ах ты, кошка, мне от тебя выкинуть пару секунд дела». И кошка такая, стала миленькая, говорит, не надо меня выкидывать, ладно, победил король, конечно, а кто ж кроме короля победит? И она смирилась, и начали жить они, поживать. Но только не было так все просто. Они начали рисовать план, как украсть корону. А король думает, ах, они поживают, ничего у них меняться не будет. У них целая лаборатория появилась, как украсть корону. А рисунки, планы, манихинации специально бросаться под ноги, чтобы подножки ставить королю. Король говорит, ах, обнаглели коты, подножки уже ставят. Или спят они так, непонятно. Но так не пойдет делая Сколько я буду спотакаться? Уже пятый раз за день спотакаюсь. И как ты смеется... Ха-ха-ха-ха. И начинают они рисовать дальше план. Нарисовали план через три дня. И начинает кот мурлыкать. Отвлекать внимание. Король такой гладит. Думает о своих проблемах. Гладит. Совсем он успокоился. Даже задремал. А тут коты хитреньким голоском начинают петь песенки «Хороший ты наш король». И король совсем заснул и начал храпеть. Утащили они корону на пять голов котов, как раз корона одна и поместилась. Стащили остальные коты короля и кричат дружно. Неумелым, человечьим языком. Теперь мы, к короли, и вы будете, стражники, нам подчиняться. А вот это наша стража кошачья, если вдруг вы не захотите подчиняться. Но знают стражники, у кого корона, у того и власть. Только тут не так-то и было. Пауки-то рисовали план дольше котов, и их было больше, и они придумали хитрый способ, как украсть у котов. Целая армия пауков маленьких отвлекала. И тут коты забыли, что у них корона, и побежали. А целая толпа пауков на целых сто паучих головок как раз поместилась. И пауки, громко-громко сто -громко, штук, закричала человеческим голосом. «Теперь мы, пауки, командуем вами. Теперь власть у нас». И стражники совсем обалдели. «Теперь будут будет Дед паутина командовать эти пауки с ними». Вот это да, столько учились, чтобы паукам подчиняться. Но только тут было не так просто... Наш король-то упал, и как бы не очень удачно, он начинает просыпаться и смотрит, что теперь мой трон какими-то пауками занят и смотрит, а он в паутине. Гигантская решетка паутины. Целых триста пауков сплели ее. Не, не так-то и просто сломать. И начинает король ломать паутину, ничего у него не выходит. И он кричит, Ах, вы сраные пауки, отдайте корону, и все равно ж доберусь до вас. А пауки только все показывают язык и приказывают убить короля. Но стражники схитрились и медленным шагом пошли, прикинули, что если мы так пойдем, то король успеет выпутаться и забрать корону, и начали. Пауки тоже поняли, что как-то медленно идут и кричат человечьим голосом, «Быстрее идите, он же выпутается, быстрее!» И приказывает своим паукам, «Плейте дальше, паутину, ну а то выберется!» пауки начали плести. Но тут было не так все просто. Король схитрился и начал быстрее выпутываться, и откинул пауков, и забрал корону, и сказал, «Все, никакой живности в моем королевстве!» «Если они такие неблагодарные, а где коты?» А коты пути не сидят. Поэтому вот пусть коты будут, а никаких пауков. Коты поняли, что они очень рисковали своим домом, рыбкой. И решили все-таки жить в королевстве и не мешать королю править. Все-таки у короля лучше получится, чем у котов. И коты кушали рыбку, побивали молочко. Все-таки у котов был свой король, командовал он всяким. Все как у обычного короля у кота короля было. Жили они хорошо, и король хорошо жил. Всем было хорошо, и сказка была такой, как будто вечность прошла. То есть ничего не менялось, и не меняться не будет. Хороших снов, Полина!